С вами Антон Чалей и Виталий Кличко. В недалеком прошлом боксер-профессионал, заслуживший много титулов и разных наград. Но большую известность в интернете он приобрел благодаря своей карьере в украинском правительстве. Он добился больших успехов и заручился поддержкой людей. Виталий, как вам это удалось? Будь проще и говори на понятном языке. На понятном, языке, лю, на понятном для, для людей языке. Спасибо, Виталий. Также он несет в политику мысли народа.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 Не верите? Смотрите сами. Хочу обратить внимание всех. А, встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос. Главное для Виталия – это работа, остальное вообще не важно. Я не ходил, с кабинета не смотрел, я проходил, посмотрел кабинет, и кабинет для меня не важен. Я готов работать, главное, чтобы для этой работа была эффективная. Они там... Виталий Кличко – великий человек, и именно поэтому я решил сделать следующую зарисовку. У меня есть целая колода карт. На обычных картах есть лица, на них нарисованы разные значения, но две карты сбоку выделяются. Это Виталий и серое вещество. Сама суть моей гипотезы, что он, несомненно, хороший спортсмен, но с здравым смыслом он полностью несовместим. Если перевернуть одну карту, взять Виталия и перенести его куда-нибудь, то вместо него будут уже мозги, а в руках наш спортсмен. Так можно повторять очень-очень долго. Там, где есть Кличко, никогда просто не будет мозгов, а там, где есть мозги, никогда не будет Кличко. Две карты Кличко и здравый смысл всегда будут меняться местами и отталкиваться друг от друга. Именно поэтому Виталию сложно стать хорошим политиком. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, там очень много их. А тут вы можете подписаться на канал и не пропускать новые видео. Всем пока!